Хотел бы как ректор медицинского университета... В Курской области, Российской Федерации, обратиться к студентам, педагогам э, не только нашего университета, но наш город студенческий, и поэтому ко всем студентам города, области, среднего, высшего образования, и школьного образования, и дошкольного, что сегодня тоже есть. Заканчивается 2022 год для Курского медицинского университета. Он традиционно был интересен различными масштабными событиями. Первое, что хотелось бы отметить, это работа студентов в области волонтерства и помощи практическому здравоохранению и людям, которые, которым необходимо помощь. Второе, в этом году мы здорово себя проявили в области науки. Мы, один из профессоров университета получил звание почетный профессор ЦФО и один студент является победителем на национальном уровне в области науки. Это очень здорово, но мы дали ряд объектов новых в строй из самого большого, это виртуальная клиника, это, пожалуй, Такое пространство, которое имеет не каждый бус в Российской Федерации, где будут проходить на фантомах обучения не только студенты-ординаторы, но и врачи Курска и иных областей. Мы получили статус федерального центра, поэтому любой врач Российской Федерации имеет право и возможность пройти обучение, переподготовку в нашей виртуальной клинике. Хочу пожелать, чтобы Новый год явился стартовой площадкой для новых взлетов, новых достижений, новых побед. Я хочу пожелать, конечно же, всем крепкого здоровья. Хочу пожелать семейных благ всяческих. Хочу пожелать, конечно же, легких билетов, педагогам достойной зарплаты и, конечно же, мирного неба над головой. С новым